Здравствуйте, психологи канала Немиркин. Большое спасибо за всю ту любовь, которую вы нам дарите. Ваша постоянная поддержка помогает нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. А теперь давайте продолжим. Когда вы думаете о том, как найти того самого единственного, какой тип людей приходит вам на ум? Думаете ли вы о своем идеальном партнере, о том, кто действительно понимает вас и принимает вас таким, какой вы есть? Современные средства массовой информации навязывают идею поиска идеального человека. И хотя предаваться фантазиям из рамкомов может быть весело и увлекательно, наличие отношений не является обязательным условием счастья. Отношения — это личный выбор, и тот, который вы делаете сами, является самым важным из всех. Учитывая это, вы задаетесь вопросом, почему вы до сих пор не встретили свою вторую половинку. Вот шесть причин, почему вы до сих пор не нашли свою половинку. Первое. Вам не хватает любви к себе. Что на самом деле означает любовь к себе? В самой простой форме это означает ценить себя и делать себя и свои потребности приоритетными. Это значит признать, что вы не идеальны, и воспринимать каждый недостаток как возможность стать лучше. Возможно, вы слышали, что невозможно полюбить кого-то другого, если не любишь прежде всего себя. И в этом есть своя правда. Ожидание того, что вся любовь от вашего человека будет исходить от кого-то другого, может вызвать зависимость, а это нездорово. Во-вторых, вы не готовы к свиданиям. Вы считаете, что, возможно, вы еще не готовы серьезно начать встречаться. Хотите ли вы сейчас сосредоточиться на своем образовании, карьере или семье? Принятие такого решения – дело сугубо личное. И в этом нет ничего плохого. Если ваши инстинкты подсказывают, что на данный момент приоритетнее личные цели – это нормально. Ведь когда появятся отношения, вы будете лучше подготовлены к тому, чтобы направить все свои усилия на этого другого человека. В-третьих, вы добиваетесь не тех людей. Вам не везет на свидание? Прежде чем начать винить себя, подумайте, почему отношения с этими людьми не сложились. Помните, что смысл свиданий заключается в том, чтобы оценить совместимость двух людей. И нет ничего постыдного в том, чтобы прекратить отношения на этом. Когда вы любите и цените себя, вы научитесь говорить «нет» отношениям, которые могут быть нездоровыми для вас, чтобы появился подходящий вариант. Когда закрывается одна дверь, всегда открывается другая. Но часто мы так долго смотрим на закрытую дверь, что не видим ту, которая открылась для нас. В-четвертых, вы не выставили себя на всеобщее обозрение. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы быть замкнутым или застенчивым человеком, это может быть одним из факторов, почему вы еще не встретили того самого. Поиск идеального партнера начинается с общения. Если вы воздерживаетесь от посещения светских мероприятий с друзьями в обмен на более уединенные дела, это может стать поводом задуматься. Кто знает, что может произойти, когда вы выйдете из своей зоны комфорта? В-пятых, вы застряли в прошлом. Трудно встречаться с кем-то новым, когда вы все еще думаете о своих прошлых отношениях. Естественно, сравнивать новые отношения с предыдущими, но при этом вы можете поставить под угрозу свои нынешние отношения. Это мешает вам узнать своего нового партнера и, возможно, удерживает вас от него. В-шестых, у вас нереалистичные ожидания. Как вы относитесь к другим людям? Возлагаете ли вы большие надежды на своего будущего партнера? Возможно, ваше представление об идеальном партнере оставляет мало места для ошибок. Каждый из нас несовершенен и склонен к ошибкам. Если партнер не соответствует всем вашим ожиданиям, это не значит, что он не будет замечательным человеком. Где бы вы ни находились в своей романтической жизни, мы надеемся, что вы найдете человека, который будет ценить вас за то, что вы есть. Ваш особенный человек рано или поздно появится. Относились ли вы к какой-либо из причин, упомянутых в этом видео? Если да, то что вы планируете делать по-другому?